У нас премьера новой главы, друзья. В новой главе появляются новые элементы мира, счастливых концов света. У нас появляется новый персонаж. Эта глава полностью посвящена Софии. И вы сможете ну, это узнать новая, новая глава. Да. Потому что ее раньше не было. И сейчас мы об этом расскажем вам поподробнее. Это премьера этой главы никогда не было раньше. Я говорю о, не сценарии, не знал, да, о сценарии в 2012 году, который родился. И мы ее добавили сейчас, когда Софья стала более важным персонажем. Когда мы стали больше понимать о том, какую роль она играет и... в сюжете. да, И она сама напросила, говорит, ребята, мне нужна эта глава, давайте рассказывать. Она больше... Показывала Софи, показывала, что она прошла, что пережила, и, и... позволяла нам рассказывать и о мире. со своими прям очень-очень-очень интересное получилось, как мы ну, ее по задумывали. Да. А, кстати, постарались мы немало, потому что эта глава то росла, то уменьшалась, мы добавляли самые интересные идеи, которые у нас были, потом... Кровожадно вырезали их, чтобы сюжет становился более-более и более, а, интригующим, интересным. Мы и немного... чтобы не тратить ваше время. Да, я думаю, мы многому научились о том, как работать вообще с текстом за период вот работы над этой вот, главой. Я... Я... Поэтому после самой главы идет на 50 страниц список Список ругательств, о, которые о, я произнес, когда Игорь поправлял меня. В этой главе, что... Прикольно было писать это элементы мира счастливых концов света. Мы с Игорем изначально договаривались, что они будут появляться позже, в следующих да, в сериях, в следующих главах. И не здесь, но я все-таки настоял говорю, Игорь, давай, нам надо уже сейчас вкидывать, рассказывать об этом мире, потому что сейчас он живет только в нашей голове. И уже сейчас появился пыль из густ, было прикольно придумывать, это такая э, мшистая пыль э, цветная, которая опасна, настолько же, насколько она и привлекательная, и красиво выглядит, и у нас появился Задумчивый Игорь, жаборонок. Вот такая смесь жаворонка и жабы, которая храпит, чтобы приманивать комаров. Мы играли со всякими понятиями, хотели придумать что-то необычное, что-то новое, чтобы показать абсурдность этого мира. Ну, какие-то свои традиции или какие-то свои маленькие ритуальчики, которые культура. есть в этом мире. Это да. ты культура. ссылаешься к маске. Я говорю про маску или я говорю про еду, которая появляется в эпизоде, потому что мы придумывали даже где-то свою еду. И еще в этой главе появляется напарник Софи Бруно. Мы сидели, гадали, какой же он будет, как он будет звучать, как он будет выглядеть. Yeah. А с точки зрения писательства, придумывал его забавным, несуразным. Игорь говорит, нет, это не то. Я смотрел на его рисунки, скетчи, наброски, говорил, нет, это не то, вот это не то. И потом мы сошлись на одном варианте, уже ориентировались и визуально на него, и на ощущение того, как он говорит, какие у него мысли, что он любит. А потому что изначально он был полностью повернут на... Но мы чуть-чуть это убрали в сторону. Но... Мы много чего убрали. И сейчас мы взволнованы тем, чтобы показать, донести ее до вас, дать вам почитать эту новую главу. Она уже доступна в нашей мастерской, потому что сегодня премьера. И а, поэтому уже сейчас вы можете зайти по ссылке под этим видео либо в мастерскую всем, кто у нас поддерживает, либо ВКонтакте через ВК-донат и прочитать, поделиться своим мнением, сказать его... И Это уже, да, сейчас работать над подробностями, которые мы от вас скроем. И следите за следующими видео, чтобы узнать о том, что ждет и какой счастливый конец наступит дальше в нашей жизни. Всем отличного дня, всем счастливого настроения и только счастливых концов, концов свет. света. Это премьера 4 главы «Что скрывает стены».